Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Сегодня мы продолжим полет по нашей галактике Млечный Путь. Вы помните, сколько примерно звезд в нашей галактике? От 200 до 400 миллиардов. Совершенно верно. Посмотрите на звезды. Они очень разные. Чем же звезды отличаются друг от друга? Звезды различаются по размеру. Какие по размеру звезды мы уже наблюдали? Карлики-гиганты. Сверхгиганты. Звезды средней величины, как наше Солнце. Как? Еще различаются звезды. Звезды различаются по возрасту. Правильно. Это значит, что звезды находятся на разной стадии эволюции. Какие звезды из тех, которые мы встречали, старые? Красные гиганты. И сверхгиганты. От чего зависит Превращение звезды в красного гиганта или в красного сверхгиганта. Это зависит от массы звезды. Какую массу имеют звезды, которые превращаются в процессе эволюции в красного гиганта? От одной массы Солнца до приблизительно 10 масс Солнца. А какую массу имеют звезды, которые превращаются в процессе эволюции в красного сверхгиганта? В красные сверхгиганты превращаются звезды, если их масса больше 10 масс Солнца. Для сравнения, радиусы красных гигантов достигают сотен радиусов Солнца, а красных сверхгигантов – тысяч радиусов Солнца. А что образуется в процессе эволюции красных гигантов? Белый карлик. А что образуется в процессе эволюции красных сверхгигантов? Нейтронная звезда или черная дыра? А теперь проверьте, правильно ли вы ответили на оба вопроса? А какие различия мы еще наблюдали? Звезды имеют разную плотность. А какие объекты с высокой плотностью мы встречали? Белый карлик. Нейтронная звезда. Это сверхплотные объекты. А какой из этих объектов обладает большей плотностью? Я думаю, что белый карлик. Алекс рассказывал, что спичечный коробок, наполненный его веществом, весил бы 127 тонн. А я думаю, что нейтронная звезда плотнее. Ведь по массе эти объекты примерно равны. А по размеру нейтронная звезда намного меньше. Да, точно. Алекс говорил, что радиус нейтронной звезды составляет всего лишь от 10 до 20 километров. А это значит, что на единицу объема там приходится намного больше вещества. Ну вот и разобрались. Действительно, нейтронная звезда еще плотнее, чем белый карлик. Ученые считают, что белый карлик по размеру соответствует Земле, а нейтронная звезда – городу. И спичечный коробок Содержащее вещество нейтронной звезды весил бы около трех миллиардов тонн. А какие объекты мы встречали с очень низкой плотностью? Красный сфер гигант. А что это значит? Это значит, что на единицу объема звезды приходится очень мало звездного вещества. Отлично. А как еще различаются звезды? Звезды имеют разные цвета. А какие звезды мы встречали? Голубые, желтые, белые, красные. Ученые определили, от чего зависит цвет звезды, и оказалось, что цвет звезды зависит от температуры ее поверхности. Звезды горячее Солнца имеют белый и даже голубовато-белый цвет. Звезды с температурой поверхности похожи на солнечного желтоватого цвета, а более холодное светило, чем наша звезда, оранжевого и красного цвета. Разница в цвете определяется только температурой, на поверхностях этих звезд. Белые звезды горячее желтых, а желтые, в свою очередь, горячее оранжевых. Самые горячие звезды голубовато белого цвета, а самые холодные красного. Чем еще отличаются звезды друг от друга? Звезды различаются по массе. Вы уже наверняка обратили внимание, в каких единицах ученые измеряют массу звезд. Они сравнивают ее с массой нашей звезды, Солнца. Масса Солнца – это единица измерения, которая применяется в астрономии для выражения массы не только звезд, но и других астрономических объектов, например, галактик. А еще звезды различаются по блеску. Совершенно верно. Звезды различаются по блеску или по яркости. Видимым блеском ученые называют поток энергии, который приходит от звезды. И вы, конечно, заметили, что чем массивнее звезда, тем она ярче или, как говорят ученые, тем выше ее светимость светимость- это мера яркости небесного тела. Еще во втором веке до нашей эры древнегреческий астроном Гипарх составил первый в европе звездный каталог. Он включал точное значение координат около тысячи звезд. Гипарх разделил все звезды по их блеску на шесть классов. Самые яркие он назвал звездами первой величины, самые тусклые – звездами шестой величины. Так появилась система видимых звездных величин. Чем ярче объект, наблюдаемый с Земли, тем меньше его звездная величина. Так, например, «Сириус А» – самая яркая звезда на ночном небе – это звезда, первой звездной величины. Эта система в усовершенствованном виде используется в настоящее время, хотя появились и другие системы по определению светимости звезд. Мы с вами проанализировали, по каким признакам отличаются друг от друга звезды, а компьютер зафиксировал ваши ответы. Теперь посмотрим, что у нас получилось. По этим признакам мы будем и дальше рассматривать и сравнивать звезды по ходу нашего путешествия. На сегодня все. Подписывайся на наш канал. До встречи на просторах космоса. Пока.